Да, всем привет. Кстати, у меня там таймер, и на нем удвоенное время. Мне тут э, спокойно, там на 15 или на 10 минут меньше то время, которое у там на таймере отобразили. Итак, у меня есть целая презентация. Она коротенькая, но емкая. Так, можно, пожалуйста, презентацию тоже на экран вывести? Спасибо. Я буду отсюда выступать. И когда речь пока они там ищут мою презентацию, чтобы ввести ее на экран. И я, скорее всего, единственный человек на сцене сегодня, кому Джереми не говорил, говор... не говорил говорить из всего сердца. Потому что мое сердце, оно плотно сковано юридическими особенностями взаимоотношениями адвоката и его клиента. Поэтому имейте это в виду во моей презентации. Как Илья уже говорил, меня зовут Даниил Савицкий, и я юрист. Я член эстонской ассоциации БАР и управляющий партнер своей собственной юридической фирмы KS Legal. Я начал свою собственную компанию, открыл ее совсем... в Какой-то... Открыл ее вскоре после того, как мы познакомились с Джереми. Для меня это было интересно, то есть я видел, что он собирается работать над огромными проектами, для меня было интересно сделать следующий шаг в своей карьере. В большей степени я их консультировал на тему структурных вопросов, но также консультировал и проверял их контрактные Работаем, Конечно, консультирование звучит немножко высокопарно, но по воскресеньям, когда в Израиле все, еще, в Израиле все уже работали, а я только-только возвращался из сауны, мы все сидели на трех-четырехчасовых зум-созвонах. И, конечно, Джереми рассказывал о презентации. Я говорю, что мы говорили, но мне кажется, что это не совсем правильно. Здесь, скорее всего, было больше в лекционном формате, где я вещал, а он говорил. Но Джереми мне сказал, чтобы я был краток, чтобы я не сильно во всех утомлял, и он сказал мне, может, 15 минут вообще шутки про юристов рассказывать, если хочешь, но... Вот шутка. Юрист умирает, попадает в рай, и к воротам в рай он пишет заявление, что 45 лет — это слишком ранний возраст, чтобы погибать. На него смотрит апостол Петр и говорит, ну, слушай, основываясь на том, сколько... Денег ты запросил за проработанные часы у клиентов? А, тебе наверное уже 98, судя по количеству проработанных часов, за которые тебе заплатили. Ага, шутка юридическая. Так, ну Джереми не повезло, потому что я все равно буду говорить про всякие юридические вопросы, и мне в юридических годах уже наверное за 60, ну это в юридических, то есть все поняли, да? Ага. Итак, о чем мы здесь говорили? Обратно к серьезным вопросам. Краудфандинг или общественное финансирование. Я буду говорить про Эстонию, потому что в Эстонии очень много цифровых, как их называют, людей, которые приезжают, чтобы работать в цифровой атмосфере. И это все началось в 2012 году. В 2012 году у нас начинался маленький проект, проект на подобии проекта на Кикстартере сегодня, да. Там мы хотели помогать продвижение некоторых маленьких э, работ искусства, там музыка, видео, аудио и так далее. А, искусство. Но к 2014 году этот E-маркет, то есть который мы там запускали, он достиг оборотов миллиард евро, что в свою очередь означает, что люди из Европы практически вкладывали деньги в разные проекты общей суммы больше, чем на миллиард евро. В то же самое время в Эстонии был рекорд, который все еще не побит, где один проект был профинансирован на 1,5 миллионов евро. И просто хочу сделать комментарий. Эстония крошечная страна, у нас население 1,3 миллиона человек, поэтому это означает, что практически каждый эстонец как минимум одно евро вложил. Представьте, что если бы все население вашей страны бы вложили по одному доллару в Дейзи, ну, то понятно, сумма будет немного другой. Но, тем не менее, обычная традиционная финансовая система увидела, что что-то грядет, и что в этом чем-то есть много денег. И они хотели как-то это зарегулировать. И в этой регулировке у них это получилось, потому что в 2020 году было введение унифицированных правил Евросоюза, к счастью, они дали полтора года на то, чтобы все люди, все компании пришли в соответствии с этим правилом. Но это по сути означает, что каждая платформа, которая хочет стать, или которая хочет быть, э, хочет выступать и, в роли платформы, которая развивает другие платформы, ей теперь нужна лицензия. Лицензия. Лицензирование начинается в конце этого года, но для нас это не страшно, потому что те проекты, которые уже запущены, им не обязательно лицензироваться сразу, им дается определенная отсрочка. Основное ограничение наших новых правил, которые действуют в Евросоюзе, заключается в том, что один проект, ну то есть не платформа, но проект, который на этой, платфо... но проект, который на этой платформе числится, не может собирать более пяти миллионов евро. Ну, то есть для маленьких проектов это, скорее всего, вообще не является проблемой, но... Представьте, что у нас были бы те же самые ограничения, когда мы, например, собираем деньги для эндотека, тогда бы это было просто невозможно. К счастью, мы начали работать до того, как эти правила вступили в силу, поэтому, опять же, у нас снова проблем на этом фронте не предвидится. Итак... Что же у нас есть в плане разных правил касаемо виртуальных валют? Юридически мы называем это виртуальными валютами, но мы все это знаем как криптовалюта в обычном мире. Картинка очень схожая. Эстония была первой страной, которая начала регулировать свои криптоактивы. В Европе тогда еще даже не задумывались о том, что это существует, не то чтобы о регулировке, а в Эстонии уже лицензии выдавали. И вы могли получить лицензию, если вы предоставляли сервис по обмену, или если вы предоставляли сервис, в рамках которого вы выдавали вашим клиентам кошельки. И, соответственно, это начало расти. Прошло буквально несколько лет, и у нас уже было 400 предоставителей вир... сервиса виртуальных активов, то есть 400 компаний, у которых, которым была выдана лицензия. Подобная лицензия повышает ваш авторитет, и, конечно же, у нас было большое количество разных людей, которые хотели злоупотребить доверием, было много разных сомнительных проектов, именно поэтому Эстония начала регулировать все это дело. Они ужесточали правила, но это не сильно оказало влияние на рынок. Это сдел... немного усложнило процесс рыночного оборота, но не сильно. Там все равно нужно было буквально там заполнить форму, заплатить сколько-то евро, заплатить, порожда, порождать 30 дней, и вы станете лицензи... лицензированной компанией. Процесс немножко простенький для получения лицензии, но, слушайте, лучше вы ничего не придумали, поэтому было так. К 2018 году, это на самом деле началось в Эстонии, Эстония превратилась в некий такой дикий запад для криптовалют. В Эстонии вы можете быть резидентом Эстонии, который подает заявку онлайн, вы можете оформить компанию онлайн, вы можете открыть свой банк онлайн, сейчас даже дом можно купить себе онлайн, еще чуть-чуть времени пройдет и можно будет и брак заключать тоже онлайн. Проблема в этом заключается в том, что правительство не знает, кто именно управляет бизнесом, в чем этот бизнес заключается откуда деньги, куда деньги. И эти четыре слова, AMLD, были совершенной платформой, идеальной платформой, на которой они могли бы начать внедрять свои эти новые правила. И это означало анти... Это была регулировка правил, которая основывалась на том, чтобы регулировать отмывание денег. И к 2018 году... Объединенные правила в Европе были впервые опубликованы. И эти правила, они явились не неким развитием правил того, как люди работали с правилом подмывания денег. Я хочу напомнить, опять же, это очень маленькая страна, но только через одни эстонские компании мы видели доход в больше двух миллиардов евро. Общие цифры по Европе, наверное, неизвестны никому, но, скорее всего, там были десятки миллиардов евро. И, опять же, обычная финансовая система забеспокоилась. И отмывание денег — это хорошая отговорка для того, чтобы вводить новые правила. И вот наступил 22 год. Новые объединенные правила Евросоюза снова вступили в силу. Если бы кто-то хотел подать на лицензию сегодня, то процесс и условия практически такие же, как если бы вы хотели открыть себе инвестиционную компанию, или если бы вы хотели себе открыть банковскую какую-нибудь финансовую организацию. И, по сути, Европа старается сделать так, чтобы недобросовестные а, пользователи этой системы держались бы подальше, то есть побольше хороших, поменьше плохих. Ну, логично и просто. И давайте поговорим о том, где это вообще, и как это касается нас, нашего проекта DAISY. Первый раз, когда мы общались с Джерми, он мне объяснил, сказал, что это работает вот так и так. И я так ему сказал, он мне показал, сказал, все работает так, а я говорю, да нет, нет, нет, это не так. И мне очень нравится вот этот пример, что можно назвать клубничку бананом, но клубничка от этого банана не станет, и обмануть систему не получится. Нужно понимать, что у нас есть определенные аспекты проектов криптовалют, у нас есть определенные аспекты платформ краудфандинга, у нас есть определенные составляющие, которые есть и в обычных финансовых проектах. Итак, как же мы можем себя определить? Какие лицензии нам нужны? Как мы можем себя структурировать? И для меня... Самая удивительная часть всего этого заключалась в том, что у нас нет четких ответов на эти вопросы, что в свою очередь означает, что нужно постоянно ходить по всему миру, искать лучшие юрисдикции, искать лучшие правила, и это все дальше сводить в некую единую систему координат, поэтому для вас вы-то видите просто бэк-офис, вы просто видите удобный способ вашу криптовалюту туда помещать, где вы инвестируете в разные проекты, покупаете себе NFT, но в бэк-офисе вашего бэк-офиса есть несколько компаний, несколько лицензионных соглашений, несколько договоров, потому что нужно понимать, что мы все за честность, особенно наши основатели, и мне сказали, что не смотри на деньги, главное, что мы всем правилам соответствовали. И не хочу вдаваться в чрезмерные детали, но то, что мы делаем... Что же мы делаем прямо сейчас? А прямо сейчас мы делаем следующее. Из-за европейских общих правил мы переструктурируем нашу краудфандинговую модель. Мы, скорее всего, перенесем нашу штаб-квартиру сюда, в Дубай, потому что на прошлой неделе Шейх наконец-то подписал новые, новые правила по краудфандингу. У нас все еще остаются некоторые правила в силе но эти правила и ограничения не проблема для нашего проекта Аплифт. Мы также завершаем структуризацию с эндотеком, потому что, опять же, в какой-то момент изначальный краундфандинговый этап закончится, и мы сможем двигаться дальше. И, как и было всем вам обещано, будет распределена доля, и вы сможете сказать, что... Да даже не только сказать, вы и показать-то сможете, что вы являетесь непосредственным держателем акций Endotech. И, опять же, для меня наиболее интересная часть заключалась в том, что мы готовимся трансформироваться и переквалифицироваться на, так сказать, ритейл-модель, что означает, что мы структурируем наш проект таким образом, чтобы мы, конечно, хотели бы в планах регулирования быть как можно в лучшем позиции, но в плане доступа людей мы хотели бы иметь как можно меньшие требования, для того чтобы среднестатистический клиент, обычный человек, у которого есть, например, только 10 долларов в кармане, все равно мог бы спокойно в наш проект войти и мог бы все равно наслаждаться всеми этими преимуществами, которые есть в этих структурах. В этих структурах, в которых есть, может быть, порога там в 200-600 долларов. И это на самом деле очень интересно. Я не буду слишком сильно вдаваться в детали. После того, как мы смогли финализировать эту структуру, как мы смогли эту модель до конца проработать, нужно понимать, что при окончании ее доработки наши правила на этом все. Мы сможем работать по всему миру, в любой юрисдикции, без ограничений. Поэтому, ох, да, здесь... Со слайда что-то упало. Нет, здесь две и, а не одна и. Итак, я думаю, что я закончил, поэтому спасибо. Я надеюсь, что вы не заснули, пока мы говорили о всяком скучном юридическом.